С нами вы зарабатываете ли по 2000 долларов, либо больше. Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных проводит набор на вакантные должности интернет-маркетологов с бесплатным обучением. Интернет-маркетолог – человек, который может зарабатывать деньги, живя там, где он сейчас живет, ничего не вкладывая, ничего не воруя, абсолютно легально, не выходя из дома. Если вы смотрите это видео, значит вы задавали уже себе такой вопрос – «А сколько же я заработаю за свою жизнь, работая там, где я сейчас работаю?» Как правило, все работают по найму. И если ваша средняя заработная плата – это примерно 25 тысяч рублей, то за 240 месяцев вашей максимально трудоспособной деятельности вы заработаете не больше 6 миллионов. Много это или мало – решать только вам. Но квартира – стоит от 3 до 6 миллионов. Машина, какая-никакая, от полмиллиона и выше. Не нами посчитано, что если правильно воспитывать, развивать ребенка, обучать, одевать и кормить, то в среднем за 20 лет он обойдется родителям 20 миллионов. Конечно же сумма неподъемная и поэтому как правило мы что-то не додаем своим детям, то ли познание в мире, то ли одежды не знаю не знаю, но я точно знаю я думаю вы тоже замечали, что есть люди, которые ездят на машинах за 10 миллионов, имеют недвижимость за 20 и более миллионов, при этом путешествуют по миру и поверьте уж да, их дети получают все сполна да, друзья, такое может быть грустное вступление, оно сделано лишь для того, чтобы вы поняли разницу что та работа, где вы работали это совершенно не то чем вы будете заниматься в нашей корпорации ЗУС должности интернет-маркетолога? Что, как, зачем, куда, почему мы все вам научим? Хочу только сказать, что корпорация здоровых, успешных и свободных занимается развитием крупного международного бизнеса, а именно созданием сети интернет-магазинов по всему миру. Продукция, продвигаемая через сеть интернет-магазинов, широкого ассортимента повседневного спроса. Что же вы будете делать как интернет-маркетолог? Во-первых, при регистрации в нашем проекте вы получаете сразу интернет-магазин. Собственный, профессиональный, красивый, обновляемый. Группа специалистов специально будет работать на ваш интернет-магазин. Ваша задача будет организовать сеть из таких же интернет-магазинов, как у вас. То есть фактически найти людей, которым не безразлично их финансовое состояние, они придут в наш проект за вашу руку. И мы им также дадим по интернет-магазину. В нашем примере вы нашли этих двух человек за неделю. Вполне. Хорошие сроки, вполне реальные сроки. Итого получилось, в вашей команде вы и два ваших человека, у которых по интернет-магазину, то есть в сети, три интернет-магазина. Вообще в стандартном понимании интернет-магазин он должен приносить огромные товарообороты, делать огромные продажи. Наша схема она уникальна, она э, новая, и она заключается в том, что ваша основная задача не продажи в интернет-магазине, да, небольшой товарооборот, вы будете в нем организовывать Ваша задача строить сеть Из интернет-магазинов То есть находить заинтересованных В финансовом благосостоянии людей у которым, которым мы также будем давать Интернет-магазины в итоге много людей И каждый в своем интернет-магазине Делает небольшой товарооборот Эта система прогрессивна Она дает возможность зарабатывать Любому в интернете, не выходя из дома неважно где он живет, в какой стране В каком уголке своей страны Зарабатывать очень и очень достойно. Итак, в вашей сети три человека, то есть три интернет магазина. И следующая замечательная новость заключается в том, что на следующей неделе вы также находите двух заинтересованных людей. Они сейчас обведены голубыми кружочками, да? И обратите внимание, в сеть вы их будете регистрировать под ваших людей, которых вы нашли на прошлой неделе. Вам все равно, это все равно ваша сеть, а вашим людям вы таким образом помогаете. Ваши люди на красном фоне также на этой неделе нашли по два заинтересованных человека. Обратите внимание, одного они регистрируют под ваших новичков, вторых регистрируют так называемый свой второй ствол ответвления. Итого на второй неделе работы вас уже 9 человек в команде, у каждого по интернет-магазину, и таким образом ваша сеть интернет-магазинов растет. Это продолжается и на следующей неделе. И в итоге за 4 недели в вашей команде 27 человек заинтересованных людей, у которых по интернет-магазину. Кстати, хочу сказать, что не только с вас начинается сеть. Тот, кто дал вам этот видеоролик, он уже участник сети интернет-магазинов, и он также, как и вы, своим людям, он вам будет помогать, регистрируя вашу сеть людей. То есть мы работаем командой, мы строим сеть стволами, мы работаем на взаимопомощи и взаимовыручки. В нашей схеме 27 интернет-магазинов. Каждый интернет-магазин организовал небольшой товарооборот продукции широкого ассортимента и повседневного спроса на 5000 рублей. В сумме 135 тысяч рублей. Обратите внимание, минимальный объем товарооборота сделал каждый магазин. В результате огромный товарооборот, ваш доход это 10%, в нашем примере 13500. Ежемесячно через интернет-магазины проходят продажи, покупки, ежемесячно вы за это получаете доход. Через 8 недель, обращаю ваше внимание, что ваша сеть будет разрастаться в геометрической прогрессии в этом один из уникальных моментов данной системы. Через 8 недель сеть будет настолько большая, что ваш доход превысит, превысит 2000 долларов в месяц и будет продолжать расти. Благодаря тому, что в наших с вами интернет-магазинах широкий ассортимент продукции по доступной цене, но при этом при, по... по продукция высокого качества, то люди будут вновь и вновь возвращаться в интернет-магазины вашей сети, и соответственно один раз построенная сеть будет вам приносить доход месяц от месяца, год от года, и да, друзья, то, что я сейчас скажу, абсолютная правда, свой доход, мало того, что пассивный, так вы еще сможете передать по наследству, то есть ваш интернет-магазин, он только ваш, и вы можете его подарить передать по наследству и сделать с ним все, что вы захотите. Особые скептики, посмотрев на данную схему, могут сказать, так это же финансовая пирамида, друзья, это сеть, на основе сетей строятся все крупные бизнесы. Сеть автосалонов, сеть автозаправок, сеть парикмахерских, сеть продуктовых магазинов. У нас здесь то же самое. И любая сеть выглядит как пирамида. Она откуда-то обязательно начинается и разветвляется к низу. Но в нашей сети вы, придя сюда, в этот проект... Позже основатель интернет-проекта можете зарабатывать больше, чем основатель. То же самое ваши люди могут по доходам обогнать вас, если будут более качественно относиться к своей работе к своим должностным обязанностям. Подробнее об этом мы поговорим уже после вашей регистрации на наших внутренних школах корпораций. Наверняка кто-то сейчас скажет, Господи, мне не такое образование, ничего не понимаю, что такое интернет, что такое магазины, я слово мышка боюсь, да? Друзья, мы обучаем вас бесплатно. Институтов нет, этому не учат. А вот. И есть еще одна хорошая новость, по-моему, бесплатного обучения, мы вам дарим инструменты для работы, профессиональные сайты, которые будут вам помогать подавать информацию и находить заинтересованных кандидатов как организовать товарооборот в личном интернет-магазине, тот небольшой на 5000 рублей, но его надо как-то организовать, и этому мы вас научим где найти заинтересованных людей и как их вообще искать, мы вас этому научим, вообще с чего начать Это самый распространенный вопрос все вы узнаете причем абсолютно бесплатно кто-то может сейчас задать вопрос а кто-то уже зарабатывает по этой системе я хочу сказать, друзья, да и очень много, естественно Люди не афишируют свои доходы, естественно, вы познакомитесь с этими людьми только после регистрации в рамках нашего интернет-проекта. Успешные интернет-маркетологи интернет-проекта корпорация Здоровых, Успешных и Свободных ждут тебя. Мы зарабатываем, мы приглашаем тебя. Ваша задача сейчас зарегистрироваться в Корпорацию Здоровых, Успешных и Свободных, обратившись к тому, кто дал вам ссылочку на это видео.